Я бы сказал, даже я не бизнесмен, я предприниматель, и точно вряд ли телезритель. Слушай, а в чем разница между бизнесменом и предпринимателем? Я Но всегда понимаем, я... что это экономисты, здесь и там. Я разделяю, по крайней мере, на две части по весьма прозаичной причине, потому что мы находимся в современной России, в родоплеменных взаимоотношениях, и когда у нас есть замечательные, талантливые ребята, молодые, очень прогрессивные, сыновья наших премьеров, сыновья представителей Совета Федерации, когда они с пустой печатью, там ну, господин Чайка, когда получает подряды по утилизации всех твердых бытовых отходов Москвы, если мне не изменяет память, на 8, то ли 10 миллиардов рублей. Но это явный бизнесмен, потому что хочется порадоваться за нашу прогрессивную молодежь. Uh, который, в общем, uh, стройными рядами ведет экономику в России в будущем. Я, я... слышу в ваших речах скептицизм. Нет, А может ]оборот... быть, они талантливы, эти а ребята? Однозначно талантливы. То есть то, что они талантливы, даже вот понимаете, я, как отец трех дочерей, понимаю, что я не талантлив. Поэтому я предприниматель, я мелкотравчата. Поэтому все, что мы делаем, там, производство, ритейл, общепит, это все существенно достается иным трудом. Поэтому, конечно, будущее за бизнесменами, а не за предпринимателями. То есть раньше у нас это называлось, там, не знаю, кумовство, рабочая династии, да, в чем-то? Ну, а называют... есть такое матерное слово было при советской власти, кое мы с вами застали, было слово «блат» когда чиновник от власти, а его сын поступает или его назначают на должность в предприятии, государственное предприятие, которое курирует этот же чиновник, ну назвать это, конечно, династией сложно, потому что когда человек там, в 27-28 лет возглавляет государственное предприятие, и его каким-то образом назначают это. Так возникает масса вопросов, потому что должно быть хоть некое резюме. Я еще раз говорю: я радуюсь за нашу молодежь. У меня есть единственная проблема, что меня гложет. Почему. Эту прогрессивную, активную молодежь не перекупает Стив Джобс и Элон Маск. Потому что я считаю, что проклятые пиндосы, конечно, наконец-то должны обратить на нашу вот эту прогрессивную молодежь основ, основное свое внимание. И Трамп, в том числе, и принимать их больше в администрацию. Тогда Америке точно будет кирдык ну и вообще Европе точно. Слушайте, следуя вашей логике, у американских пиндосов тоже есть дети. А вы знаете, дело в том, что мне кажется, что их дети не столь талантливы. Все-таки мне кажется, что наши дети талантливы. Надо просто гордиться ребятами с печатями, там, сыном госпожи Матвиенко. Прекрасный парень, просто прекрасный, талантливый. Управляет активами с оборотом 3,8 миллиардов долларов потрясающий просто человек господин Чайка господин Рогозин но ну, как не порадоваться за родные души но ну, я считаю что вот их должны принимать просто вот в американскую администрацию в европейскую администрацию чем выше тем лучше может мы тем самым собственно говоря и установим взаимоотношения то есть мы понесем наше понимание бизнеса Западные массы, скажем так. Ну, главное, чтобы массы их восприняли. Масса, я думаю, воспримет их весьма своеобразно. <laughs> что такое да. блад вы понимаете. Что такое блад понимаю я. И самое интересное, что, что такое блад понимают практически все россияне. Да. Но при всем при этом, когда по телевизору нам рассказывают, что, скажем, младший Чайка возглавил что-то. Но он же талантлив. Вы же сами сказали. Это вы сказали. Нет, я просто предположил. Я, я предположил. Я не могу вас не поддержать вот, в этой беседе, понимаете? Вопрос вот в чем. А неужели людям, которые смотрят телевизор, не очевидно, что ими манипулируют в данном вопросе? Не очевидно. Более того, мы можем коснуться такой не очень мне нравящейся темы, так называемый выбор. руб против ста, что ну, мы много говорим о партии власти, ведь она... В, по, по большей частью, за, за редким исключением, выиграла честно. Потому что я сам видел, ну я, как вы знаете, принимал участие в этой всей истории, я видел сирых, убогих людей, которые, не имея за душой вообще ничего, то есть за все эти 20 лет так называемого современного управления, потеряли в правах вообще какое-либо право на самовыражение, и они идут без наркоза, без наркотиков,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 она практически, она произошла. Она физически произошла. Они не понимают. Я вам больше скажу, что вот мы с вами находимся на альтернативном телеканале, но чем больше я принимаю участие в так называемых ток-шоу, участвую в федеральных каналах, я это практически на полном серьезе говорю. Дайте мне первые три кнопки ТВ, я завтра легализую каннибализм. Причем каннибализм будет являться нашей посконной скрепой. Телевидение не может говорить неправды. Это, это, это, это, это на подсознании это, так абсолютно. же, как что я вырасту и тоже буду как делать. Точно Петя так же, воровач. как сейчас есть другое поколение выросло, которое то, то не менее как бы зомбированное, которое говорит, что интернет не может не говорить неправды. Вся проблема заключается на наших событиях граждан наших со 6 миллионов что навык получения информации анализа и делания выводов практически полностью потерян я общаюсь там условно с молодыми стартаперами да ну есть у нас такая когорта у них но ну, вот фраза если нет в интернете значит этого не не существует в реальности для них это абсолютная норма они не умеют выстраивать даже коммуникации письма которые они мне пишут а они, они, То, что они безграмотны, это черт с ними Это можно понять, я могу переводить с клингонского на русский Факт, что они не понимают, в чем потребность То есть они говорят, дайте мне денег, вот я вам присылал ссылку Там скачайте 10 файлов, я там все изложил Я говорю, в чем твой проект? Ну вот там зайдите, я там через две ссылки А вот в четвертом абзаце, я говорю, сынок ты мне написал первое письмо, ты почему-то хочешь получить денег. Если ты хочешь от меня получить денег, ты мне присылаешь ссылки, я могу тебе в ответ в это, только могу сделать следующее, прислать ссылки на сайт Центробанка с купюрами. У них не щелкает в голове, что они сами сформировали себе в интернете такой же первый канал с программой «Пусть говорят». Поэтому вот эта проблема, она существенна, потому что, да, думать больно, да, анализировать информацию, сравнивать, делать выводы, перепроверять эти выводы, понимать первоисточник любых этих, любой этой информации, он практически потерян. И поэтому, когда вы говорите, что телевидение не, не может врать, это, ну, в, в целом это правильная позиция. Я могу даже сказать, к чему эта позиция апеллирует.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 И даже не будет разбираться с Васенькой. И ты должен отвечать за свои поступки сам. К сожалению, мы в, э, ментально по-прежнему находимся, все народное население в возрасте 5-6 лет. Мы искренне считаем, что во всех проблемах виноваты кто угодно, вот, кроме нас. То есть, если я обгадился, и у меня мокров под задницей, это могут быть пиндосы, там, европейцы, гиеробцы, там, ну все что угодно. То есть неважно, Фетиш не важен какой. Мы обязательно должны найти кого-то, кто в этом виноват. Сказать, а проанализировать и принять себя, что да, ну, вот мы с вами взрослые люди. Так это не только на уровне обывателя, это на уровне политики большого у нас а, происходит. Да, там, абсолютно. Что? И более того, я могу сказать, что на уровне большой политики этот а, патерналистский, так называемый тренд, им спекулируют и осознанно его используют. Но у нас не так все хорошо, но вы только посмотрите, что происходит на Украине. Конечно, ну неважно, где-то там. А у, у нас три, три новости. Я это уже несколько раз говорил, даже в Первом канале. Уберите с федеральных каналов три новости, что там у Хохлов, Трамп наш и Алеппо наш и в целом возникает тишина, причем я сразу говорю, там Трамп, оланд а, а, Меркель, неважно кто, это, это можно подставить, подставьте любую букву, да? Вот уберите вот эти три новости и хочется сказать парня, а давайте займемся, а че у нас? Вот у нас с вами в подъезде, я не знаю, там в Воронеже дороги лично Ангела Меркель минируют. А когда у вас суд в подъезде, это явно Обама доходит, да? А вот когда там собаки гадят, и за ними никто не убирает, это чувствуется, Мария Лепен лично приезжала. И когда задаешь этот вопрос, возникает такая пауза. Вы сейчас за ответственность каждого россиянина телезрителя или за ответственность тех официальных скажем так э, лиц которые из это должны отвечать а именно, вся проблема заключается о а федеральных чиновников например. а вся проблема заключается в том что они таковы каковы мы вот вся основная проблема наша в том что они таковы каковы мы мы выбираем э, со сладкоголосого придурка вверх по одной простой причине потому что он говорит одну простую фразу стойте так я все улажу и после этой фразы, он, конечно, когда вы его избираете, он, правда, делает следующий жест, он просто вас нагибает и делает, вас ставит, что называется, в позицию молящегося египтянина. Это как вы к барину пришли, барин, рассуди нас. И барин говорит, да не вопрос, товарищи холопы, подходите, я вам сейчас там там накрошу перед какой-нибудь, вы меня там только выдвинете, а потом дальше. А там, ну вот, я опять-таки говорю про условно-выборные технологии. Когда ты выходишь с альтернативной историей, говоришь, значит, все так. Не, я не ваш лидер, я даже не буду исполнять ваши чаяния. Мы с вами совместно будем работать, вы будете вместе со мной выдвигать программу, мы ее будем вместе реализовывать. Каждый говорит, слушайте, минуточку, а нафига мне это? А нафига ты мне тогда нужен? Бинго! Так вот, вот в этом-то как раз и то заключается, что строительство, простую фразу, строительство государства российского это крайне тяжелая работа после работы. Вот этого никто не хочет делать. Потому что все считают, ну, говорят, ну, я же вот, собственно говоря, все. Я там 20 лет назад вышел с флажком, завалил как бы старый СССР. А я, тебе, я сразу апеллирую к этому. А кто тебе сказал, что после того, как ты завалил кого-то, собственно говоря, а с ты решил, что настанет новая Россия? Или вообще что-то новое? Может быть, стоило потрудиться? Или ты только хочешь выйти один раз, раз всю свою, так называемую, гражданскую ответственность, это раз в 6 лет билетню бросить? Но тогда не удивляйся, ты пришел раз в 6 лет, не бросил, опять выбрал подонка. А потому что, извините, банальный пример. Когда мы с вами, мы с вами ремонтируем кухню. Но... Ой, не надо про ремонты, Дмитрий Валерьевич, пожалуйста. Тяжело. Это очень больная тема. Давайте что-нибудь другое. Жаль, но ну, при пример. Не будем ремонтировать. Не будем кухню ремонтировать. Ну хорошо, а дом строить можно? Давайте построим Постро... дом. Это... Б... Это... это можно. Это почти ремонт. Я просто дом еще не строил, а ремонт я делаю, это я знаю, что такое. Ну вот хорошо, будем строить с вами дом. То есть у нас есть процесс планирования, у нас есть процесс контроля, у нас есть процесс исполнения, у нас есть процесс приемки. То есть банальный дом мы почему-то возводим, в общем, с очень большим количеством мозговых трудозатрат. А когда мы обустраиваем нашу страну, мы говорим, «Ну, что ты там мне пообещаешь? Васенька, обещай!» И Васенька по ушам нам там ларас, лапшу говорит, Всем бабам по мужику, мужику по бабе, всем зарплату по 1000 долларов, всем пенсию по, по 3000. И это работа. Нет, это с точки зрения политики, а с точки зрения бизнесмена. Вот если mm -hmm. у меня много денег, например, я могу нанять прораба и сказать, прораб, построи мне дом, Может. дайте ему денег, и он сам Можете. уже всем занимается под Можете, но и у меня даже голова не болит на эту тему. Можете, но это маловероятная история. Но условно говоря, вот я Будут воровать? Не в этом дело. Есть хороший поговор, который я сам сформулировал. Без ТЗ результатов вот ты можешь хоть на уши встать может быть хоть 300 раз гениальный прораб Но вот если у тебя т.з. не прописано как я своим коллегам говорю мы не открываем точку общепита или ритейла до тех пор пока мы не знаем как зовут кошку клиента и когда я опять таки это много в своих видео говорил уже, что открывая объект за 6 8 миллионов рублей я знаю сколько там будет тряпки для мытья пола, и будет там семь погонных метров я знаю сколько там будет ластиков и будет 2 Потому что вот только в том случае, когда ты Слушайте, очень, ну это не бизнес, это садомаза какую-то, нет? Нет, это абсолютно, это просто обы... обычная как раз вот То есть это, это, что, есть... это рутина, что ли? Это обычная рутина. Предпринимательство это нудятина, это табличка Excel, это не вау, как классно вау, мы там прораба наняли, поехали с бабой на Мальдивы. Нет. Это каждый день. это есть джобов... переводи на русский язык, чтобы нас зрители понимали. Предприниматель – это не тот человек, который живет на Карибах в своей вилле. Да. А тот, который 26 часов работает. Ну, два, я всегда говорю, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть, условно говоря, вот я ритейлер общепитывается, когда вы отдыхаете, я работаю. Мне ребята с федеральных каналов, с которыми я достаточно хорошо общаюсь, перед тем, как вам прийти, Сказали, типа Тапенко приходит, Я говорю, да, вот. очень хорошее определение дали. Он упертый, громкий, но правильный. Ух ты ж, господи. Расшифруйте мне, пожалуйста, хотя бы одну из составляющих. Как вам кажется, почему вас так на федеральных каналах воспринимают? Ну хорошо, хоть не, не пристрелили. А, Упертый, сл... ладно, тут все понятно. Упертый есть. Да. А правильность-то ваша в чем? Вы не, правильные вещи говорите? Власть знаю. стала реагировать. Власть почему-то стала говорить то же самое, что вы говорили 10 лет назад. Нет, власть, на мой взгляд, ну власть использует это как некий, некий тренд. и Причем это чисто на которая существовала при советской власти. Самое основное, я для себя уже давно это понял, не надо врать себя. Это мое заблуждение? Или это во всех сферах у нас появилось какое-то немыслимое поколение дилетантов, причем воинствующих дилетантов, mm -hmm. и очень жадных. Маленьких, жадных и воинствующих. А, да нет, это не ваше заблуждение. Это абсолютная правда, потому что, когда я выступаю перед так называемой пионерами и задаю вопрос, собственно говоря, где бы вы хотели работать, и сколько вы хотели получать, это обычный ответ, это 2000 долларов, ну и, безусловно, это либо налоговая, либо Газпром, ну, либо АБЭП, третий вариант, собственно говоря. Потому что я им ничего предложить не могу. Ну, что... вот, то есть в 90-х девочки, проститутки, мальчики, бандиты, мы да, это да, все помним, да, да? Да, а сейчас хочется быть... Это госструктура и, соответственно, как бы... Хочется быть придак. человеком с ксивой. Все, вот для меня вот это понятие, оно там для меня не очень это сильно делится. Потому что когда у нас нищие абсолютно, Александр Иванович Сечин, просто я регулярно сожалею, у нас даже был магазин напротив, там очень хотелось просто передавать передачи, ну, там, всего 5 миллионов в день. Господин Захарченко, который, ну, у, него, у нас с вами таких проблем нет, надо парню посочувствовать, 6 ярдов, хранить негде, понимаете, вот у вас нету такой проблемы, у меня нет. а ему квартиру снимать, понимаете, расходы. Ну как мы можем? не только упертый, вы еще и ранимый, Дмитрий Я очень ранимый. Вы знаете, я, я, я переживаю за каждого россиянина, особенно за таких людей. Я правда за них переживаю. Там задерживают губернатора, ручка за 36 миллионов. Ну, как-то надо поддержать его что-то. Ну, хоть чем-то. Ну, нельзя так Вот наши бабушки могли бы хотя бы с каждой пенсии хотя бы по 100 рублей Игоря Ивановича Сечину, господину Миллеру перечислять. Ну, у нас много сирых. И там, господам Ротенбергам, ну... Переживаю я вот за них все-таки. А бабушки жируют, им 5000 тысяч дали. Там. Слушай, ну на самом деле смех смехом, но ситуация-то страшная, складывается. Просто ловишься на мысли, что если раньше хоть чего-то опасались. Я могу даже сказать, когда произошел перелом. Значит, он произошел, по моим оценкам, можешь поправить, это может быть на наше совместное наблюдение. Произошел приблизительно в девятом году. Они никогда нас, людей народ, как это, не боялись. Они боялись внутрикорпоративных разборок. Но в какой-то момент, в моем, по моим оценкам, это где-то в девятом году, они вдруг осознали, что нефига с нами разговаривать, надо профилировать мозг, как они считают нужным. Потому что, собственно говоря, от нас ничего не зависит. Выборы, шмыборы, там, еще что-то. Ну, что вам скажут, вы то и будете жрать. К нам они сейчас относятся исключительно как к корму. Ты же с кормом не разговариваешь, когда рыбок кормишь. Потому что если ты начнешь разговаривать, твои родные и близкие явно вызовут психиатричку. Скажут у нас, папа-то совсем с глузду съехал. С кормом разговариваешь, с червячками... Поэтому вот где-то в девятом году они четко осознали, что они могут сделать абсолютно все, что угодно. И Я когда я привожу пример, там так называемые реновации Сочи, Ночи длинных ковшей. И сейчас так называемые реновации, а то есть это прямое нарушение Конституции, просто у людей отбирают собственность, при том, что на эту собственность сначала им установили кадастровую стоимость. Потом по, по этой кадастровой стоимости начисляли налоги. То для, когда вот мне задают вопрос по этой реновации, я говорю: ребят, если кто-то во власти хочет эту реновацию произвести, нет проблем, вы приходите ко мне, как к владельцу недвижимости. Я беру вашу кадастровую стоимость, которая выше рыночной. Я говорю, welcome! Московское правительство, выкупай! Вот у всех э, жителей дома по той кадастровой стоимости, плюс те налоги, которые вы с меня сняли, и потом делай на этой площадке, да, все что угодно, ты 1000... считаешь. Ну, Это штаб-премонт. Ну, плюс как ремонт. Я, же за, него, не я же за святое дело, я же за него платил. Выкупай и, пожалуйста, делай все, что угодно. Хочешь башню федерации, хочешь башню там чего угодно. Есть нормальный договор купли-продажи. Так нет же. Ведь э, они же понимают, что это будут колоссальные деньги, что они не просто ничего не выиграют, они все потеряют. Поэтому они принимают мифологический закон, который не, не имеет права вообще на существование. И все. Ну, я уж не говорю про... Ну, как у нас нарушаются законы. но вот у нас недавно президент подписал, опять-таки, заботьтесь исключительно о сирых и убогих, это у нас есть действительно большая когорта. Мы вот просто недопонимаем этого. И ну, я боюсь, что россияне и бабушки наши тоже недопонимают. У нас есть ребята из Ротенбергии. Но вот он писал, подписал очень правильный закон. За 14 15 16 17-й год, потому что они якобы попали под санкции. Или там 15 год, пусть меня попросили правят юристы, и этим ребятам надо вернуть из бюджета деньги. Но это же правильно. Сейчас ведь все спрашивают, почему такой курс низкий? Ну, вот просто бюджет у нас маленький. Сейчас СИРО там вернут денежки из бюджета, они их, собственно говоря, переведут в зеленый доллар, а потом вам поднимут курс. И все будет замечательно. А в курс, соответственно, ляжет на ваши карманы в связи с тем, что у нас товар либо импортный, либо квазиимпортный. И при всем при этом, ну, они наш холодные. российский телезритель во всей своей массе он поддержит. Он мало того, что поддержит. Он всеми силами хочет попасть в эту борту да. талантов. Конечно, он не просто хочет. Вот или... этого я никогда не понимал и отказываюсь. Ну, потому что вора, он, он же, вот я это то, о чем я говорил. Это, ну, ты же они говорят: ты же, ты же тоже будешь воровать. И говорят: и я буду воровать. И я своих родных и близких пристрою. Ну, как не пристроить, не породить за, своего, э, за свою кровиночку. Перспективы какие все-таки? А... Мы К чему должны вообще в сухом остатке прийти? Если говорить про экономику, значит, экономика России, как ни покажется странным, она достаточно штука крепкая. Нас... И даже пионеры, рожденные в 90-х годах прошлого века, не способны ее изменить худшему? Способны, просто лет 6-7 они могут дербанить. Я могу сказать, что за кадром каждый раз, там, ну, более-менее люди, с которыми из власти я могу общаться, они в открытую говорят, ну... Ну хорошо, сдохните вы как предприниматель Ну придут другие Поэтому если завтра пофантазировать И на первый канал выйдут любой чиновник Любого самого высокого уровня и скажет Сдохни тварь В целом народ только спросит одну Со своей веревкой приходите с мылом Поэтому 6-7 лет они будут очень достаточно активно дербанить экономику с разными под разными соусами и сейчас но ну, есть одно, одна так скажем одна, одна маленькая надежда маленький просвет маленькие подчеркнуть слово система вот этих башен кремля она построена на очень противоречивых функциях то есть сейчас система идет по режиму sdd они пожирают друг друга как змеи вот в этом клубке Вот разборки между игорь ивановичем и господином илюкаевым это один из таких примеров и точно также спиливание голов сейчас которые тоже в большом шоке. Это, это подкусывание середине, там, третьих хвостика. Чем дальше, тем больше. Понятно, что в этот момент есть одно неприятное свойство. Конечно, нас, нас сожрут раньше. То есть мы сдохнем быстрее, чем эти. Но система саморазрушается. Поэтому ну, нашим россиянам надо только понимать, ну и мне в том числе, собственно говоря, понимать, что мы сейчас, как ну, предприниматели, мы уже дышим не под водой, а в песке под водой. Мы уже давно туда занырнули. Там, как говорится, выкруживаемся, вы, вы, вы, вы, и еще при этом еще нести некую гражданскую позицию. Суровые годы уходят, за ними другие приходят.